В этом видео мы рассмотрим модуль Chart Trader, представленный в платформе ATAS. А также продемонстрируем возможность управлять ордерами и позициями прямо с графика. Кнопка включения Chart Trader находится на верхней панели меню графика. Я нажимаю на нее и мы видим, что справа открылся торговый модуль. Данный модуль можно разделить на 5 секций. Первая секция – торговые кнопки. Здесь вы можете открыть и закрыть позицию, выставить отложенные ордера перевернуть позицию а также отменить ваши отложенные заявки перейдем к следующей секции модуля это информационный блок в этой секции отражается информация об объеме размере и результате открытой позиции следующая секция настроек это счет в поле счет можно выбрать торговый счет для торговли объем это количество торгуемых контрактов при открытии нового ордера. OCO ордера – это кнопка для создания группы связанных ордеров. При исполнении одного из ордеров, входящих в такую группу, второй отменяется автоматически. При выставлении одного из ордеров, вначале обозначается цена, по которой он будет выставляться, а при выставлении второго ордера по заданной цене сработает OCO-опция и оба ордера выставятся автоматически по заданным ценам. Следующая секция это защитные стратегии. В данной секции вы можете выбрать и настроить параметры защитных стратегий. Для торговли с графика необходимо перевести переключатель торговля с графика в позицию «Он». При включенном режиме торговли и наведении курсора на область графика, слева на горизонтальном уровне курсора появляются подсказки, указывающие какой ордер будет выставлен при нажатии на левую или правую клавишу мыши. Обратите внимание, отложенные ордера Limit и Stop также можно выставить через контекстное меню графика, кликнув правой клавишей мыши на нужной цене и выбрав соответствующую команду.